Всем привет дорогие друзья, если вы смотрите данный видеоролик, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И ищущим работу в Польше обязательно к просмотру, так называется это видео. И сейчас я вам объясню почему. Дело в том, что в этом видосе я буду отвечать на самые интересные вопросы, накопившиеся за последний месяц, опять же на самые интересные вопросы, на мой взгляд. Ну и сразу же в начале этого видеоролика хочу сказать вам по поводу ответов вообще на вопросы. Дело в том, что в последнее время я читаю и нахожу очень много отрицательных комментариев. Соответственно, в комментариях под моими видео на YouTube по поводу того, что я не отвечаю на ваши вопросы, значит, я не знаю ответа, и вообще это все несерьезно. Я имею в виду, что не отвечаю на ваши вопросы на YouTube в письменном виде в комментариях под видео дело в том что друзья поймите я могу ответить абсолютно на любой ваш вопрос абсолютно на любой причем даже онлайн можете мне позвонить и консуль... консультируя вас бесплатно те кто мне звонят периодически прекрасно знают что никогда даже в консультации я не откажу бывает по полчаса объясняю людям те или иные аспекты и нюансы, связанные с трудоустройством в Польше. Хотя времени у меня, поверьте, катастрофически не хватает. Я помимо своего видеоблога на YouTube веду еще группы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, канал в Телеграме также тоже веду везде мне пишут сообщения плюс пишут сообщения и на вайбер и на ватсап, плюс к этому постоянно звонят с различными вопросами. Абсолютно с разных стран, практически со всех стран СНГ, даже с европейских стран частенько звонят в последнее время. Плюс от агентства группа прогресс мне частенько задают вопросы, то есть, что я там работаю и часто задают вопросы по поводу ставок, за какие ставки я смог бы найти всех или иных работников на определенную работы за определенное количество времени и за какое количество времени и чтобы вы понимали работают так нон стоп 24 на 7 каждый день с утра практически до ночи, понимаете, и у меня не всегда есть время, практически его даже нету, можно сказать, ответить на ваши вопросы в комментариях под видео на ютубе. Поэтому я всегда вам повторяю, что ответы будут в видеоформате. Если вы хотите, чтобы я отвечал на самые интересные понравившиеся вам вопросы, то обязательно пролайк... пролайкайте в конце этого видеоролика чужие понравившиеся вам вопросы. И обязательно задайте свой интересный вопрос. Очень часто задаются вопросы однородные, на которые уже были ответы в предыдущих видеороликах. Антоха отвечает Там, по, поводу, ну, по разным поводам. В общем, Я не повторяюсь, не отвечаю на те вопросы, на которые уже давал ответы в своих предыдущих видеороликах. По понятным причинам, потому что в таком случае большинству людей неинтересно станет смотреть. Поэтому сейчас я отвечаю на самые интересные вопросы в этом видеоролике буду отвечать, которые я выбрал сам потому что вы не пролайкиваете соответственно и я выбрал вопросы на мой взгляд самые интересные, чтобы видеоролик не затянулся на хрен знает сколько времени и чтобы опять же вам было интересно его смотреть, опять же часто спрашивайте меня в комментариях под видео дай свой номер телефона и все остальное то есть очень часто вижу такие вопросы еще раз хочу напомнить что мой номер телефона всегда практически под каждым видео я указываю сейчас в комментариях в комментариях, Извините, конечно же, в описаниях я указываю свой номер телефона практически под каждым видео. Плюс очень часто э, он появляется в нижней части вашего экрана. Вот как сейчас, например, вы можете видеть мой номер телефона, там и Viber, и WhatsApp на нем. Звоните мне практически в любое время по любым вопросам, связанным с жизнью и с работой в Польше, по поводу вакансий. Можете также писать туда сообщения. На все сообщения, которые пишутся на Viber, либо на WhatsApp, я всегда отвечаю. Еще раз повторюсь, если вы хотите, чтобы э, я ответил на ваши вопросы, которые вы задали в комментариях на YouTube, то придется чуть-чуть подождать. Придется, во-первых, задать оригинальный интересный вопрос, и я отвечу mm -hmm. на него вот так вот в видеоформате. Ну что ж, ну а сейчас приступим уже к ответам на вопросы. В общем-то, выбралось 6 вопросов, на которые отвечу, на мой взгляд, самых интересных. И в конце этого видеоролика зачитаю плюс э, актуальные вакансии в Польше на теперешний момент. Поэтому, вперед, друзья. Что ж. Первый вопрос, на который я сейчас отвечу, был задан Колей Яковлевым. Вопрос задан был месяц назад. И вопрос звучит так. Антон, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если я выписался с квартиры, есть штамп в паспорте и, некуда прописан... а, и никуда не прописываешь. Мне откроют визу в Польшу, мне говорят, что нужна прописка. Коля Яковлев, визу в Польшу вам откроют и без прописки, для открытия визы в Польше прописка не нужна, вы должны прописаться уже как приедете в Польшу, поэтому не переживайте, если есть приглашение на работу, если у вас все в порядке там, с законом польским, как говорится, то визу вам откроют без проблем. Следующий вопрос был задан, задан Геной Венисом две недели назад. И звучит вопрос так. Спасибо за полезный видос. Кстати, вопрос был задан к видео. Ну, короче, как я ехал в Струмин там, за номером Песселем и за денежной помощью. То есть ехал подавать номер своей карты для того, чтобы не начислялась денежная помощь от польского законодательства. Так как у меня была поля... карта поляка, мне по ней положена денежная помощь в размере 6500 злотых. Кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите. Оно называется, там, по-моему, путешествие в Польше продолжается, номер Пессель и денежная помощь в Польше, по-моему, так. В общем, Гена Венис, две недели назад. Спасибо за полезный видос, как рядом с тобой побывал в пути. Скажи только, ты ждал децизию о выплате. Скажи, сколько ты ждал децизию о выплате. Из какого момента начинается выплата? На какой адрес пришла децизия? Приятно за твоей решительностью наблюдать. Разделяю твою позицию о выходе из зоны комфорта. Долгий комфорт превращает в деградацию. Как вода, которая без течения превращается в болото. Знаю по себе. Как обычно. Удачи и развития жду твой новый видос кстати о выходе из зоны комфорта друзья, вот сейчас я нахожусь э, хочу вам показать на детской площадке в общем э, ну, много людей гуляет вокруг и дети катаются на велосипедах различные там и так много э, людей гуляет э, кругом в общем-то но я сижу здесь, снимаю это видео, ну и все глазеют, как правило, потому что это весьма необычно. И это тоже э, очень неплохой выход из зоны комфорта. Это, к слову, о зоне комфорта. Всегда пытайтесь любыми путями выходить из данной зоны, делать что-то необычное, что большинство других людей не стало бы делать. Большинство видеоблогеров пошло бы где-то уединилось, потому что, видите ли, некомфортно, когда на вас смотрят удивленными глазами, а что там этот парень с камерой разговаривает. Но я делаю именно так, потому что это тоже развивает и придает все больше и больше уверенности в себе. Но это, к слову, зоне комфорта. Так вот, Гена Венец. В общем, тут получается три вопроса в одном. Первый из них. Сколько я ждал до о выплате? 9 месяцев я ждал диссидио о выплате. Мне позвонили... Второй вопрос. Ага. И мне позвонили... На телефон мобильный, который я подавал в Ужонде, когда, собственно, просил данную денежную помощь, через здесь 9 месяцев пришла децидия. Мне позвонили, сказали, что я должен приехать в этот Ужонг, подать свой номер карточки, чтобы они знали, куда начислять деньги. И, соответственно, сказали, что выплата начнется через 2 месяца, без проблем. Ну, в общем-то, уже в следующем месяце начнется выплата. Так, следующий вопрос. Из какого момента начнется выплата? Ну, вот через два месяца. Я уже ответил на следующий вопрос таким образом. То есть, от того, как вы приехали, там зависит, какие сроки. Они не каждый месяц начисляют. Ну, в общем-то, обычно два месяца еще нужно ждать. То есть, сразу не начнется, как вы, допустим, приехали и подали номер своей карточки. Так, значит, дальше. Ну мне. На какой адрес пришла децизия? Ну, тоже на этот вопрос я уже ответил. На адрес никакой не пришла децизия, мне просто позвонили. Идем дальше. Светлана Кондратьева, две недели назад, задала вопрос. Антон, большое спасибо. Все, что вы говорите, правда. Я тоже так думаю. Хочешь изменить свою жизнь, вставай с дивана и начинай действовать. И все получается. Спасибо, что мотивируете людей и делитесь своими впечатлениями. Вот и я, побывав в Польше, заболела душой. Хочу жить в другой стране. В стране, где достойно платят и есть возможность остаться. Дать хорошее образование младшему пятикласснику. Но меня останавливает возраст. Мне 50 лет. А везде требуются молодые. Неужели уже поздно? Муж поддерживает, но сам пока не может уехать с нами. Что вы посоветуете? Значит, Светлана, я советую однозначно ехать. И хочу вам сказать то, в чем я убежден на 100%. Это то, что пока вы живы, пока ваше сердце бьется, то ничего еще не поздно. Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что нам не нравится. Вот вы говорите, что хотите жить в другой стране, заболели душой, вам понравилась Польша. Ну так в чем проблема? Если вы этого хотите, если пока вы живы, вас не должны сдерживать какие-то стереотипы о том, что везде требуются молодые, мол, возраст это проблема и в 50 лет уже запоздно, Да чепуха все это. Настройте свой мозг так, настройте свои мысли на позитив, что у вас все получится. Что в любом случае вы найдете работу, сколько бы лет вам не было, и Осуществите свою мечту, измените свою жизнь в лучшую сторону, и в итоге вы будете счастливы, потому что вы вышли из зоны комфорта, вы поменяли себя и окружающий вас мир в лучшую сторону, вы добились тех целей, которые ставили перед собой, и будьте уверены, что все получится у вас, может быть не с первого раза, но со второго, с третьего, 4 четвертого в любом случае все получится главное позитивно мыслить быть с позитивным настроем и не сомневайтесь что успех вас ждет и возраст это абсолютно не помеха как я уже сказал пока вы живы, пока вы дышите пока ваше сердце бьется возможно все, и я в этом убежден на 100%, идем дальше Ларчик 0,7 две недели назад задала вопрос весьма интересный на какую работу можно устроиться чтобы здоровье не убивать вот так звучит вопрос и в общем то ну опять же тут все зависит от того что в вашем понимании убивать свое здоровье дело в том что тут я так понимаю имеются конечно же в виду черновые работы в польше и собственно если брать такие работы, как работа электрогазосварщиком, работа на каких-то предприятиях среди вредных веществ, где запах краски, запах клея и все подобное, то там вы будете все равно так или иначе портить свое здоровье, даже если не будете работать больше, чем 8 часов. Но если брать работы такие, как рыбзаводы, птицыфабрики, заводы на, работы на различных конвейерах, там, где нужно упаковывать какие-то консервы, либо собирать там какие-то электроприборы, в общем, где вредности как таковой нет, если иметь вредность ну в том плане, что в воздухе нет никаких вредных веществ, то на таких работах просто-напросто я бы вам посоветовал не перерабатывать чтобы не подорвать свое здоровье. То есть 8 часов, стандартный график, а остальное свое время тратьте на что-то полезное. Занимайтесь спортом, ходите в тренажерный зал, изучайте языки, английский желательно, э, там не развивайтесь в каких-то других сферах, к чему у вас есть талант и склонность, учите польский язык. То есть 8 часов работайте на основной работе физически, а вторые 8 часов э, вкладывайтесь морально, Напрягайте свой мозг, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону И как можно быстрее поменять физическую работу на работу умственную И, соответственно, работая меньше физически, зарабатывать гораздо больше Вот мой вам совет Идем дальше Кокушевская Наталья, неделю назад Спасибо за ваше видео Скажите, возможно ли отучиться и получить польские водительские права в Польше по карте Сталового Побуду? Конечно, возможно, без проблем Всю надлежащую информацию об этом вы сможете найти без труда в интернете. Пять дней назад Андрей Варвянский. Привет, подскажи, пожалуйста, я варю 8 лет, варю газом, газификацией, считаю проекты по газу, варю также дуговой сваркой, тоже трубу и так далее. Из последних работ была кран, балка, под ключ. По автоматам понимаю, как варить. Варить пробовал. Если вы варите, то поймете. Что вы скажете? как специалист. Будет ли сложно найти работу э, с, так сказать, небольшим опытом э, в полуавтоматической сварке. На перспективу, что я за недельку освоюсь. варить пробовал полуавтоматом день. Сложного, ничего, как для человека, понимающего сварочное дело. И вообще, другой кто-то еще варит в Польше. В общем смотри, ты спрашиваешь суть вопроса, будет сложно ли найти работу, так сказать, небольшим опытом. Опять же, все зависит от твоего настроя. Если ты настроишься, что тебе будет сложно найти работу, то тебе будет сложно найти. Ты должен настраивать свою психику на то, что все будет легко и все получится гладко. Опять же, допуская такие нюансы, как что будут какие-то проблемы и все может получиться не с первого раза но ты не должен воспринимать это как какие-то серьезные сложности и тогда все будет легко если ты сомневаешься в том что тебе будет легко то тебе будет сложно. С другой стороны, если ты без сомнения уверен, что ты преодолеешь с легкостью все сложности, трудности и преграды, которые встанут на твоем пути, они, скорее всего, встанут, потому что очень редко получается что-то с первого раза. Так вот, если ты настроишься на то, что с легкостью это все преодолеешь, то тебе будет легко. К слову, дугой в Польше уже мало кто варит, советовал бы всем сварщикам отучиться на аргон, потому что все чаще требуются на работу именно сварщики-аргонщики, и зарабатывают они гораздо больше, чем те, кто варят дугой, или даже чем те, кто варят полуавтоматом. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, Андрей Варнянский. Идем дальше. Итак, последний вопрос на сегодня. Четыре дня назад он был задан пользователем, пользователем под ником Ирландия. И звучит вопрос так. Антон, интересует такой вопрос. Может, расскажете в видео своем переход по новым правилам к другому работодателю. Например, такая ситуация. Получил приглашение и сделал визу. Но агенция, но агенция говорит, сидите, не выезжайте, работы на заводе нет сейчас а счетчик щелкает виза уменьшается если найти э, другую работу э, в другой агенции э, как правильно поступить чтобы не нарушить э, новых положений как правильно поехать э, по, пере, и переоформиться что-то не видел такого ну в общем э, смотри Ирландия Едете в такой ситуации, едете по этой открытой вашей рабочей визе, по тому приглашению старому, работа по которому уже не актуальна, просто говорите на границе, что едете на эту работу, потому что, как правило, они еще не проверяют там, в плане, что они прозванивают работодателя, приглашение на руках еще есть, виза открыта, проблем никаких нет, уверенно знаете, куда едете, адрес работы, еще за работу, и проезжаете. Ну, соответственно, едете заранее договорившись уже с другим работодателем, либо с другим агентством, приезжаете туда и просто-напросто платите 50 злотых, вам переделывают приглашение уже на ту работу и работаете. Вот, в общем, так это все делается, в принципе, без особых проблем в такой ситуации. Ну, надеюсь, я ответил на твой вопрос, Ирландия. Ну, что ж, это все. Самые интересные вопросы были, дорогие друзья, заданные вами за последний месяц. Еще раз повторюсь, обязательно задайте свой вопрос, если ты вопрос в комментариях под этим видео. И не забудьте лайкать чужие понравившиеся вам вопросы, чтобы я знал, на какие вопросы отвечать, именно на те вопросы, которые больше всего нравятся вам. Вот о чем речь. Ну а сейчас, опять же, оглашу вам актуальные вакансии на теперешний момент в Польше, на которые вы можете устроиться через меня. Первое ⁇ это завод по производству рыбной продукции в Кашалине, завод по производству рыбной продукции в городе Карташина. Это все побережье Балтийского моря. Рабочие напсисы фабрику требуются. 20 километров от города пшия. рабочие требуется в Эльблонг, сварщики найти, к слову, там зарплата для сварщиков на ТИК 23, почти 24 злотых чистыми в час, а на... туда же требуются слесаря, сборщики металлоконструкции, и для них там зарплата будет... 16 злотых чистыми в час. Потом требуется в Белосток сварщики найти с пониманием польского языка. Монтажники отописленного оборудования в Белосток, опять же с пониманием польского языка. Требуются повара с опытом работы. Там больше помощники повара, но рецепты тоже нужно знать. То есть должен быть опыт работы поваром. Это тоже в Белостоке. Требуются также официанты в Белосток. Потом требуются рабочих в город Колобжек, в магазин Кауфланд, супермаркет, тоже прекрасный, красивый город, на побережье Балтийского моря. Требуются тогда срочно люди, ну, на такие работы, вот как... Рыбзаводы, птицыфабрики, магазины, различные склады. Люди требуют, ну, людей берут без знания языка и без какой-либо специальности, как правило. Опять же, к слову о складах, в сувалке требуется два человека на мебельный склад срочно, там, собирать заказы на складе. Зарплата 10-25 нечистыми в час, можно вырабатывать там много часов. Ну, туда берут людей сейчас либо с открытыми уже рабочими визами и особо приветствуются люди с карты поляка. Вот вроде бы все вакансии актуальные на данный момент я вам огласил. Что касается зарплат по тем вакансиям, который вам сейчас не сказал, ну и вообще всего остального, там, не знаю, всех остальных нюансов в плане документов, в плане рабочих часов и все в этом духе, то об этих вещах спрашивайте, опять же, позвонив мне на мой номер телефона, который уже был... В начале и сейчас, опять же, в нижней части вашего экрана, для тех, кто, может быть, опять упустил мой номер телефона, там Viber и ВАСА, звоните прямо сейчас насчет работы, если какие-то из перечисленных вакансий вас заинтересовали, а может быть, уже и другие работы появились на, на тот момент, когда вы смотрите этот видеоролик, потому что вакансии постоянно обновляются, поэтому либо пишите сообщение, либо звоните, обязательно отвечу. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, <coughs> ссылку на который вы найдете в описании к этому видео, потому что именно там я выкладываю все актуальные вакансии в Польше, самые свежие, и сообщения у каждой новой публикации моментально приходят на ваш мобильный телефон, где бы вы ни находились. Таким образом, вы будете всегда в курсе самых свежих и актуальных работ в Польше. Ну, <coughs> а на этом у меня, пожалуй, все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. Ставьте лайки либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. И до скорых встреч в Польше, друзья. Пока.